Славик, я тебя очень прошу, там будут все. Это день рождения года. Понял, буду. Ему всего 60, а уже из ума выжил. Это лечится электричеством. Оставляем так, как было, как запланировали. Отставить. План меняется. А мы едем в деревню. Еду! Наши дорогие новые поселяния и поселенки. Федя, я сейчас тут ноги сломаю. Понимаете, у нас в деревне все не так просто, как кажется. И пить я там не буду принципиально. А! Че ты? Развязался ли? Мы поругались с местными. Федя, что то я не поняла. Это какой то жене там подходил? Понятно! Нашим там все передают, что эти гопники отныне на самообслуживание. Ну, то есть это получается, что мы наедине с природой. Да? Хуже. Мы наедине с теми, кто наедине с природой. <связывая> Давайте, у кого нет маникюра, Тут роет землю. О! Я грибок нашла! Съешь его! Быстрее отмучаешься! Что бы он вам не пообещал за это вранье, не верьте. Вот она, до чего охота на веген доводит. Ну что, иду к твои люди с жалобы на харасмент? Ты где слов таких нахваталась, хваталось? Бывшие гости оставили один журнальчик. Я там все, что нужно прожить, прочитал. Чего у тебя вчера с моей женой была? А? Я даже не знаю, как ваша жена выглядит. <свистит> а вы мне скажите, пожалуйста, мои юные следопыты, а кто из вас реально с женой разведется, если узнает, что она с кем-то переспала? Okay. Я бы развелся, но со мной раньше развелись. <свистит> Я все видел! С чего это вы его защищаете обе? А знаешь почему? Ты же мне доверяешь? Тебе, да. Вот к Альбине есть вопросики. Станет моя чистая душа наркоманкой и проституткой, как все остальные. О, давай. Ну же признайся, давай. Может, ты испугался, что Люда тебя с Галей спалила, а? Чего? сошел с ума. Остановить вакханалию! Про татар-монгольский слышал? Вот люди с Патриком хуже. Беспринципные в деревне. Кино со 2 марта.